опека какая-то. Я считаю, что сын должен видеть меня примерно. Сын? На... Да, друг, дочку. сын или аборт. Осуждаю жестко. Прям. Шутка, юмор.